Что ж, очередная встреча со старыми друзьями, действительно старые, действительно проверенные временем уже. Ну, давайте проверим, что нового они нам расскажут. Здравствуй, мир! Еще одна черная лыжа в славной категории. Я не буду вот сейчас сравнивать, как это было, как это там, чего расскажу. Давайте сразу, как это стало, как это сейчас мне увиделось. Вот. Лыжа, ну, не могу сказать, неплохая, не хорошая. Мне она где-то понравилась. Сейчас скажу чем. Но в рамках категории sell она стреманутая, конечно. Вот как она в нее попадает каждый раз, я вот каждый раз диву даюсь. Значит, ну, на мой взгляд, категория sell это все-таки короткий поворот. Лыжа как бы такая маневренная, динамичная, пуляча. Вот, у этой лыжи вот вообще движение смещение диапазону в сторону малого поворота оно как бы нулевое это лыжа как бы такого среднего поворота и в нем она фан и в нем она действительно работает и в нем она динамична но вот как-то вот на мой взгляд все хорошо но только вот как-то вот слаума там как-то вот маловато то есть вот рабочий радиус это 14-15 метров Рабочий я подразумеваю не то, что вот как бы вот он и есть. Это тот, в котором она действительно хороша и в том, в котором она открывается вот именно фан. То есть это лыжа, на которой хочется ехать побыстрее. Вот реально, вы ее разгоняете, и чем больше вы разгоняете, вам хочется еще прибавить. То есть у нее стабильность на ходах отличная, у нее динамика появляется на скорости, у нее цепкости хватает на все, то есть вообще ну вообще все классно, но только на скорости. То есть мне показалось, как бы, что эта лыжа больше на категории такой, знаете, гиганта с меньшей расковкой. То есть вот за счет смещения ростовки мы получаем меньше радиус. То есть ну просто берем там классический старый гигант вот, берем там какую-то ростовочку 170-175 помягче и вот, вот это в принципе вот, по ощущениям оно вот, если бы мне никто не сказал что это славная лыжа но ну, я вообще не, не подумал это такой веселый старый там, может быть даже юниорский гигант вот. Она податлива, у нее мягкий носочек, она хорошо входит в поворот, она стабильно идет, у нее еще все отличный карвинг, четко чувствуется дуга, вот. она может туда-сюда варьироваться, она хорошо проходит по разбитухе, она не требует качества склона. То есть ну, вообще отлично все, она уходит в проскальзывание мягко, мягко из него возвращается, то есть если где-то надо сажаться, то да, пожалуйста, скинулись, зажали, задник зажали, он не выкидывает ничего. Очень сбалансированная динамика, ее немного, но она есть. То есть она присутствует То есть За счет этого лыжа, наверное, полу должна получить какую-то очень массовую аудиторию Потому что она не требует спортивного уровня И при этом готова дать динамичное катание, хорошее вот. При этом она может и в классике работать, и в карвинге работать Такая мульти, мульти такая универсальная лыжа вообще на самом деле вот. Проблема только почему SL, непонятно Ну, как бы но давайте вообще, в принципе, оторвёмся просто от SL -а И посмотрим на эту лыжу Лыжа получается очень, как бы, с широким диапазоном радиусов Очень веселая, Работающая, как бы, в разных стилистиках Хотите карвите, хотите классики, Хотите быстро, хотите медленно, широко Узко, в общем, как хотите Все при этом это среднее и со средней динамикой В итоге, по совокупности, могу сказать, что лыжа интересная Вот, как бы, честно говоря, засунул бы ее в какой-нибудь топ Да вот, только не знаю, в какой Вот, буду думать Вот, потому что все равно больше я ничего концептуального, описывающего ее катание, не скажу. Вот. Пока думаю, потещу еще каких-нибудь лыж, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно, потому что мало ставите. И нас это расстраивает. Вот. И ходите чаще на сайт, но все-таки больше катайтесь. Пока.